Ребят, всех приветствую на своем канале. Всем хорошего дня. Сегодня где-то в 5-6 часов на стриме будет конкурс на 100 кол Чтобы участвовать в конкурсе, нужно сделать подписаться на этот YouTube-канал, на второй YouTube-канал и на телеграмму. Вот. Сразу открывайте свои подписки, чтобы я видел, на кого вы подписаны Очень часто бывает такое, что человек у меня выиграл на конкурсе. А он скрыл просто свои подписки. Вот. Короче, ребят, давайте сегодня будет стримчик, сейчас попозже уже. Оставляйте комментарии под этим видео, потому что мы будем, как всегда, выбирать среди комментариев вот. Очень всех рад, что вы на меня подписаны, конечно, всех рад видеть, все комментарии рад читать постоянно Все, ребят, участвуйте в конкурсе, подписывайтесь на телегу, на YouTube. всем пока 100 кол может быть ваши. Обычно у меня человек 20 на стриме, когда розыгрыш идет, а участников конкурса человек 100 Крутим-крутим, не можем выбрать победителя так что давайте, ребят, сегодня в 5-6 часов максимально онлайн.